Итак, первое, что мы должны, сформировать вспышку радости какой-нибудь. Смотрите, допустим, ваша вспышка радости, это вы управляете миром. Вас это возбуждает, морально возбуждает. То есть вы делаете так, как доктор зло. Естественно, вы должны найти какую-нибудь идею, которая бы вас очень сильно где вы бы могли очень сильно проэмоционировать. Вот я вам сейчас mm -hmm. ä, расскажу. На листочке нужно, не сейчас, а на листочке нужно будет дома, выписать ряд ваших желаний, которые у вас есть. Допустим, вы народная артистка Украины. Mm -hmm. И так и написать, я народная артистка Украины. Допустим, да? Mm -hmm. Вы пишете для себя последовательность исполнения ваших намерений. Это не должны быть мечты, это вспышки максимального эпогея вашего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 и как представить, что вы полностью здоровый человек? Вы получили все бумаги, зашли к доктору, и доктор говорит, все, что вы паритесь, вы не болеете. Вы идете так, я не болею. Всю эту эмоцию себе придумали, как намерение. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Да, то есть вы...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 поставить лишь одну программу той необходимой детали которая вот вам наверняка не хватает жизни я вам хочу посоветовать если вы не хотите выйти замуж то тогда и не нужно ставить выйти замуж а как же понять хотите вы замуж или нет если старая рана до сих пор еще кровоточит то не нужно в старую рану сыпать перец и соль и утро не думайте о том что вы Народная артистка. Ни в коем случае. Вы уже это создали, написали и забыли. Выписали только эти два слова, или три слова, или там три слова, или там э, у меня там своя собственная квартира, и по квартире бегают дети. Я там, а моя собственная квартира, на меня персонально на меня записана. Ставьте еще правильно, программки такие. Почему? Моя собственная квартира это снятая на один месяц. Может быть, моя собственная? Да, она на месяц ваша собственная. А когда у вас документы, моя собственная с землей документами моя. И записанная на меня, вот тогда на ваше, понятно? Потому что вы иногда можете ставить программу. Моя собственная квартира. Ну вот, на тебе на месяц твоя собственная квартира. Да, надо же точно. Ой, я хочу поставить программу, где у меня в центре города Москвы свой собственный магазин. Ничего вам появится, аренда, вы его арендуете. И это будет на один месяц ваш собственный магазин или там на несколько лет. Но это же не будет правильной программой, правильно? Мой собственный, принадлежащий мне с документами. И точка сборки где-то выглядит так. Вам отдают эти документы, вы их держите, читаете. Что-то сказать, Лена Гусько. И вы! Поняли, мои документы течки. И после этого чирим, крим, чук. И после этого вы вот эту бумажку убираете а слова выписываете себе отдельно в блокнот. И каждое утро просыпаетесь, берете четки и читаете. Черим -керимчук черим -керимчук черим -керимчук, черим Керимчук, черим Керимчук, черим Керимчук, Черим Керимчук, Черим Керимчук, Черим Керимчук, Черим Керимчук. И так 108 раз. Тогда, если вы будете каждый день читать 108 раз, я вам обещаю, что ровно через год это исполнится. На спор. Серьезно, если это одно даже безумное и очень-очень серьезное желание, то через один год исполнится. А если а раньше, читайте два раза в день, через полгода. И э, эта особенность такая, которую вы приобретете в момент того, когда вы придумаете волшебное слово в виде тарабарщины и уберете вот этот листочек, вот эта особенность, она создаст для вас намерение, которое вы будете создавать ежечасно. То есть взяли четкие, и утро у вас начинает. С того, что вы читаете свое «Керим Керимчук», «Керим Керимчук», «Керим Керимчук», «Керим Керимчук», Керим, Керим, Керим, Керим. правильно, неправильно, хорошее настроение, плохое, нужно, не нужно, поругались, не поругались. Вот что вам больше всего нужно в жизни сейчас? Хотите, я скажу? Вам нужно материальное счастье. Чтобы вы были материально абсолютно свободны. Чтобы у вас было много денег, и вы были материально... Зачем путешествовать, если это сводится к материальному? Тогда зачем путешествие, если нужно наоборот увеличить материальное благополучие? Хочешь, путешествуешь, а хочешь, не путешествуешь. Хочешь, работаешь, а хочешь, не работаешь. А хочешь, там, здесь делаешь путешествие, а хочешь, оно же все равно упирается только в деньги. Согласны с этим? Тогда, что вам нужно сделать? Зачем тогда ставить какие-то программы, где у меня есть квартира, машина, путешествие и все остальное, если здесь можно поставить просто то, что у вас там, финансовая независимость в виде там, 100 тысяч долларов, лежащих в сейфе? Тогда у вас сейфа нет, купите, для 100 тысяч долларов. Поняли, да? Итак, вы открываете сейф, а у вас там 100 тысяч долларов. Почему? Не надо сразу много. Начали-то по чуть-чуть. Возьмите чуть-чуть. То есть, если у вас сейчас есть 20 тысяч долларов, то тогда скажите, что там 200 тысяч долларов. Кстати, я сейчас расскажу о деньгах. Таким образом, поставьте себе программу, что у меня до конца года этого там уже в сейфе там 50 тысяч долларов и после этого черим римчук и после этого открылись дотя смотри сколько у нас денег и после этого Совместно видите эти деньги и они вас будут вдохновлять. И все будут туда специально ложить. После этого вас будет вдохновлять. И после этого каждый день включаете выполнение программы в виде начитывания тех тарабар-барабарских слов, которые вы будете читать. Поняли, да? И после этого плохо работает бизнес, неплохо работает бизнес, не думайте об этом. Они придут невероятными движениями какими-то изменениями жизни просто невероятным ваш персональный мир создаст для вас эту историю понятно ваш персональный мир только не забывайте каждый день читать свой керим киримчук или там бурам чурам бум а там если вы не любите человека оно хотите наверное потому что все уже говорят ты должна замуж выйти а он не делает предложения а ты уже должна с ним жить и вы о хо хо хо Ну что ж, Костя, Костя женился на мне. И дальше чурум пуром пуп. И после этого каждый день чурум пуром пуп, чуром пуром пуп. Чу Это же не вдохновляет ни вас, ни его. И начинается вместо того, чтобы между вами соединились чувства, будет наоборот приводить к дальнейшему разрыву. Как бы наоборот. Поняли? да?